Ну чё, эфисерк, попробуем хоть раз прокачать тачку, на которой мы должны отходить. <с <с ну да, давай попробуем. Давай. Может, хоть нам их поставят нормально, что мы сможем на них уехать. Смотри, модификация транспорта. Первого, второго и третьего уровня, давай посмотрим. Что эти модификации дают? Чё-то поменялось? Нет. Ну-ка, если второй уровень ничего не поменялось <laughs> третий уровень ничего не поменялось а какая смы смысл какой ну, вот перекрасить можно вот вот давай давай сам конце его дают Мне не знаю вселение не знаю даже вот честно не знаю давай вторую тоже белую сделаем М -м -м. короче можно перекрасить и модифицировать а смысл модифицировать тогда если тут по сути, ничего не модифицируешь вообще. Да. Типа, что в ней изменилось? Может, она только побыстрее поедет. Ну, хрен знает. Ладно, проверим, что. Да, есть чем сравнивать. Погоди, акурума у нас тут зачем стоит? Да. Интересно. Ладно, погнали. В общем-то, у нас заключительная финалочка. Жаль, что, конечно, деньги. Потенциальная добыча всего 2 миллиона. Ну да ладно. Mm -hmm. Так. Ну скрытный что? подход у нас. Да, погнали. ты -э Ну что, офицерк? Собственно, у нас тут есть досочка. Вот выход с кубчик и все. Да? Что-то как-то мало. В прошлые <связываем> разы было больше. И увлекающий маневр нам тоже не нужен. Так, знаешь, куда мы сегодня попремся Мы Будем входить с северной стороны крыши. Нифига себе. Ага. Во, Вот угу. мало подкрасить нужно только его. Окей, Лестер, хорошо. Так, насчет выхода. Выходить будем... Что, как обычно или какой-нибудь новый? Mm -hmm. Ну, знаешь, с одной стороны хочется новой, с другой стороны никакой новый вообще нормально не покажет себя. Может быть где-то поближе к тачкам, если их часто туда кидают? Мусорка будет слева, слишком нас там заметят. Да, все-таки комната персонала. Поближе к тачкам, если к центральному входу опять припаркуют, это будет, конечно, ад какой-то. Mm -hmm. Вот, Поэтому давай все-таки комнату персонала сзади выйдем, как всегда. Скупщик самый дорогой. Ну и, в принципе, осталось только раскидать баблишка. Mm -hmm. По 50 процентов. Давай, давай, давай, ФСР год, давай. Так, стрелок обманкой чистая машина нам нафиг не нужна. Mm -hmm. Давай. Будем после oh, этого me. наслаждаться заслуженным отдыхом. Ух, ядрить его налево. диверсант стелс. Вор yeah. была классический вор. Крутой вор. Слушай, но ну я хочу диверсант стелс прям взять. Мне прям нравится. Mm -hmm. Масочки. Да. Причем возьму тьму. Масочки... Ну я даже не знаю. Они какие-то все стрёмные mm -hmm. Вот давай выберем вот эти одинаковые. Нет, это смешные. Давай вот синие. А, давай, окей, все, погнали. Она как-то поинтереснее посмотрится. Так, ну что, выходим. Ого. в эту темная. Ну, логично. Так, ну что, погнали. А вот она и Курюма. Кьюрума. So Ага, хорошо. Надо получается до казина. Нет, сначала нам нужно вертолет до вертушки. Вот сюда, угу. Поехали. Курума. Киюрума. Так, ну посмотрим, что получится. Если нас заметит, он говорит, пойдем по трубу. Mm -hmm. да. Если нас заметят, то это будет, конечно, капец. И приземляться нужно нам будет э, на посадочную полосу. Там на вертолетах. Ну, помнишь, да? Ну да. Исключительно на нее. Такие. Иначе, если в любое другое место мы можем под камеру попасть, и все, стало закончиться, прямо не начавшись. Жестоко. Да. Погнали. Я, пожалуй, сяду вот сюда. Меня не хотят брать. Ну что, взлетаем? Жесть. Так. Так. Я, пожалуй, сразу шокер выберу. Я тоже с шокером. И далее, кстати, парашютик. Mm -hmm. Ну так нам спускаться придется. О, mm -hmm. oh, нет, я не хочу знакомиться поближе. Так, так а он что решил... у нас есть? Пистолет 50 миллиметров, по-моему, с глушителем. Винтовку у нас тоже с глушителем, а шокер у нас, собственно говоря. Без глушака, но он эффективен только против э, замечательных ага. наших камер. Видишь, нас манит взлетная полоса, вертолетная. У тебя пистолет прям с глушаком сразу? Э -э нет, сначала мы будем уби убирать камеры с помощью шокеров. Не, ну, Ух! С помощью побежали! Шокеров, я понял. Right, go, go, go. Лучше сразу открывай парашют. Е. Yeah. Так, короче, нужно вон на ту посадочную, да? Да, да, да, да, да, да. Площадочку. Еще можешь немного шифтовать, чтобы попасть точно. О. Интересно. Хлоба. Оп, вау, мы с тобой четко все сделали. Так, видишь камеру? Mm. Угу. Вот она у нас. Mm -hmm. Так, ну что, насчет три. Раз, два, три. Полетели. Хотя нас. она в принципе и не видит. Mm -hmm. Но лучше не рисковать. Фу. Будет весело. Вообще весело. <сос> ну да, пройти все казино. Без шума. И пыли. Я думаю, мы провалимся сразу. Ох ты ее, Пошли. Шокер взять? Mm, ну нет, пока можешь пистолетик взять Давай, мы, кажется, с тобой будем сейчас очень весело спускаться mm. Фига oh, себе По-моему, это уже какой-то шутер получается, а не ограбление Вау, да ладно Потихоньку. себе О, -о, О, что ты, как ты это сделал? Да. Я могу вот так спускаться. Это как? Что ты жни? Shift, а -а -а. той. О, -о, О, нифига себе. Угу. Mm -hmm. Так, только когда будем уже к концу, не будем шуметь. Ага, -а -а. там везде темень грязь. Просто mm -hmm. нужно. Осторожнее, okay. мне кажется. все, О. И... Здесь выходить? Отлично, да. Здрасте, лифт. Ну, вот мы и на месте. Yeah. Пистолеты в yeah. руки. Позишн. Yeah. Yeah. Опа. А ты был быстрее? Так, справа один, потом еще двое, и слева один. Берем тогда двоих, потом остальных. Все, я готов. Я тоже подошел. Давай, я правого, ты лево на нолик. Три, два, один, щелкаем. Есть. Так, этого я не вижу, ты увидел и устранил. Так, у нас тут справа походу один человечек. И чё он там творит? Ух ты! Тихо, камера. Видеонаблюдение смотрит. Угу. Да. Нравится. А там еще есть какой-то худячий. Да. Ну что, ты пойдешь туда? А я тогда, наверное, пойду. Пойду налево. Давай. Вот камеру сейчас шокером щелкну. Давай. Слушай, а там их двое, по-моему, да? Где именно? У как... Я вижу один. Ну Да. Покажу. А в этой в. в стиралке двое их. Хм. Ну давай тогда подождем тебя. Hey, to... Так. Что там Лестер говорит? Помочь мне, да? Надо. Прохранилище какое-то. Ну, да. надо? Помощь. Хочешь, я а тебе надо? покажу, как еще пройти? Так, сейчас я посмотрю. Давай. Жду тебя. Ты вроде как а -а -а, Подожди, а я тебе не могу? Давай я тебе открою. Дверку. Оп, тихо, подожди. Где, Где? какую? А, ты там хочешь? Ну, можно здесь, можно там. Давай. Ага. Так, погодь у нас тут камера ты гляди какая снимает и снимает ну, что ты идешь ну да вот Оп. смотри сейчас что будет так, берешь и думаешь как бы мне ограбить ну как бы мне ограбить вот так бы мне ограбить это дверь 9 и 3 четверти да давай почему ох ты ж ⁇ да, и все-таки у Гриффиндор или в Слизерин. <laughs> а еще есть Пуффиндуй, А <laughs> <laughs> <laughs> <cioè. Cool. laughs> еще там, по-моему, был там же было четыре этих, yeah. да. Да я понял. Ты помнишь только Слизерин и Гриффиндор, да? <laughs> я еще Пуффиндуй как-то вспомнил. <laughs> <laughs> <laughs> в пуфик дуй, окей. Okay. Ладно, я пошел а к камере, которую нам дали всего 20 с хреном денежек. Да? Да. Кстати, я как-то забаговал двери, но у меня постоянно бубух, бубух, бубух, бубух. А у меня тихо, у меня нет такого. Видать, у нас разные с тобой двери. Ну да. Либо это дверь с спецом меня. Теперь и, и, и я слышу. Спец. Так, ну что, я жду твоему mm -hmm. прихода. Че, те, что, Иисус, что ли? Что mm то, -hmm. <смех> моего прихода. Mm -hmm. <смех> тут, знаешь, с такими фразами тут только два выхода. Либо я Иисус, либо я кокаинум. <смех> Че, она остановилась. Right, oh. <смех> <смех> <смех> Все время она остановилась, я тебе хочу сказать, да. Лучше отойди, камера сейчас может от, от, отлететь. Все нормально, пойдем потепл... не, не. Давай еще раз долбану. Погнали. <связь> быстро, так. быстро, быстро, быстро, быстро. Оп, Хоп. Так, пистолет надо поменять. М да. Юспик. В руки и потихоньку идем. Давай, ходи. Сразу налево, налево, налево, налево, а я ну, направо чуть-чуть. Да, так, ну что, я красного беру, а ты черного. Да. И погнали на нолик. Три, два, один, ноль. Оу, oh е. Yeah. Блин, они так. зараза головой так качают, а? Ага. Ужас. Так, я пошел сюда. Ты Юспом зачем в потолок смотрел, скажи мне? Не знаю. О, кстати, он сейчас пройдет уже. Давай, сейчас я его заберу. Давай. Вот и нету человечка. И еще одного нету. Да, отлично. Чикарно. Ну о, что? Можно, можно идти спокойно. Нам нужно либо в лифт, либо на лестницу. Куда мы пойдем? А, о, давай о, на, лифт не... на лестницу. Двери закрыты. На лестницу. Ну давай сделаем так. Вдруг там кто-то будет. Мы тогда чуть-чуть спустимся и вернемся обратно. У нас дверь ну. уже будет открыта. Надо. Ну, да. ну или ты помню. это сделай. Давай обратно, обратно, обратно, обратно, обратно, обратно. Куда Давай. ты? Вот. Теперь да. да. Заходи. Так. Отходи, отходи от Двери. Поднимается. Отлично. Ушатал его. Шараны. Двери, ты прикинь. Жесть. Он когда услышал твои шаги. Ты же начал тут бежать. Да, Рал, камеры, камеры наверное будут аккуратно. Возможно лестницу будут просматривать Знаешь, что Самое забавное, он выбежал, я выстрелил в плечо, он зарал, я ему по жбану, типа не ори. Да. Я смотрю, он выходит, я думаю, какой фига, он по идее же не должен выходить. Да, он не должен был выходить. Какого хрена? Тут уже охрана есть. Знает, должен он, не должен. Так, камера, да? Уже шатнул. Ага. Потому, а нам еще сидел... ниже, да, тепать? Да, да, нам ниже, ниже, ниже, ниже надо на вход. Окей. Okay. Так, иди ко мне сюда и давай смотреть, ага. кто у нас тут есть. Отлично, камеру мы прошли. Uh -huh. Подожди, она как? -то... Она не здесь? Она а здесь, она на... может врубиться, наверное. Нет? Ну, я вообще ее не вижу на карте, чтобы ты понимал. Вот в том-то и дело, ее нету, но она может... Так, она врубилась, она врубилась. Ага. Так, ладно. Давай смотри, значит, два охранника у нас есть здесь. Один охранник у нас в тайной комнате сидит. И он палит, но ну, я не знаю, что он палит. Так, еще у нас два сессурити за ресепсоном. И еще у нас два. Один справа в комнатах, один вооружейный сидит. Mm -hmm. Короче, всего-навсего у нас шесть Сесурити. Шесть разве? По-моему, я Тема. больше насчитал. Раз, два, три, четыре, а, пять, шесть, семь, семь. семь. Я одного не считаю, он хрен выбежит. Короче, что я предлагаю? Мы сейчас этих двух Сесурити завалим. Mm -hmm. Ломанем лифт. И в нем активируем замечательную штучку под названием, так подожди, я ни хрена не вижу. Хе-хе. Нет, нет, не, камера. не, штучка, не штучка такая называется, а... так камера сюда. Нет, слушай, мы ее вообще отрубили. Да ладно. Смотри, она до сих пор в отрубе. Что это за шум был? Что сейчас было? Это она включилась. Ой. Да. Она сюда смотрит. Жесть. Так, ну что, идем тех вырубать? Ты ее щелкнешь? Погодь. Да. Так. Еще раз ее щелкнул. Так, у нас есть некоторое время, давай выходить потихонечку. Ага. Стой, стой, стой, стой, стой. Ну, я стою так, чтобы видеть всех. Так. Я беру Видите? правого. Я правого только вижу, беру правого, ты тогда левого. Хорошо, давай я левого беру. Давай, насчет 3. Три, два, один, ноль. Отлично. Есть. Так, так, теперь нам что? никто не придет сюда. Вот не факт, что никто не придет, поэтому я предлагаю, кстати, камера врубилась. Я предлагаю нам лифт открыть. Угу. Ты откроешься, нет? А, я могу вызвать лифт, он сейчас приедет. Нормально. Если что, в него прятаться, да? Да, я предлагаю нам зайти в него. Той. А у нас никуда не повезет? Нет, никуда не повезет. Так. так. И я ломаю. Готовься. Ух, нуля. Так, ждем здесь. Когда к нам кто-то прибежит, да, или. Я... кто-то должен прибежать. Окей, ты тогда справа а я слева жду. Потенциальную mm -hmm. жертву. что там ну, есть? Что-то жертв нету. Слушай, они нет, вон нет, там пара, присели, что-то сидят вон. Пистолетами, я а смотрю. Mm -hmm. Они камер не видят. Вот в чем весь прикол. Опа, идет один. Идет один сюда. Так, встретимся. О, минус. No. Так, ну что, будем через разные дверки заходить? Не-не-не-не-не-не-не. Давай мы просто тупо обойдем это все. Они ничего не видят? Думаешь? Отлично. Так, э, давай, проходи быстрей. 10 секунд он говорит, да? Угу. Ох, йо, врубилась. Так, а он тебя видит, не видит? Нет, он меня пока не видит. А ты можешь там пройти? Сейчас я попытаюсь открыть и к нему зайти. Давай. Есть? Все, щелкнул его. слушай, классно. Четко Все, больше никого нету, да, у нас? Да, больше никого нету. Дальше у нас только наш Ох, замечательный... Отлично. Куш. Великий, Давай. Три, два, один. Проводим. Проводим. Засчитай. Отлично. Йоу-йоу-йоу. Так, у нас есть не так много времени. Пистолет Этот мы строк... уберем. Побыстрее да. ну, будем да, бегать. Это можно убирать. У нас не так много времени. Забираем все, что есть, до 30 секунд, и дальше уходим, иначе будет у нас поднята тревога. Так, ладно, я тогда две двери сейчас ставлю взрывчатки. Или что мне там предложат? Сейчас посмотрим, как зайдем, что ломать надо будет. Может, ничего ломать и не придется. Ух ты Так, давай сначала взлом замечательной двери. Я готов бурить. Бурение. Ох, uh, yeah. ты ж, наши yeah. лазеры. Так. Поехали. Главное не прогревать. Yeah. Да. Так. Я две пластины сломал. Я уже Сломаем третью. Сломаю третью. Четвертая. Yeah. Отлично, все, я сломал. Еее. Yeah. Тоже. Так. Ну и погнали. Понеслась. Едреть. А ты помнишь там один охранник как-то открывал эту дверь, а мы вдвоем не можем сдвинуть. Хреном усилий. Слушай, пока взламывать ничего не надо. У нас дверь центральная открыта, так что можно попробовать забрать все так. Да Ты давай, господи. Так, ты нашел тут денежки? Угу, собираю я тогда все в зале соберу что есть угу. Слушай, у нас еще одна дверь открыта и там тоже Шруто. есть что-то так три минуты осталось Да. следим жалко конечно у нас что там денежек немного было на платформе до да. 34 четверти и э -э -э. Так, бабосики в сумосику. Так, я побежал до другого. Я чувствую, нам сложно будет бежать здесь. Так, картинки нам не дают взять. Окей. Можешь подходить, Можешь. Я хочу тут вот, я попробую взломаться. Зачем тут дверь открыта? Я заберу. Да? Да, лучше дальнюю за. Нет, дальнюю тоже взломать смысла нету. Я не знаю, какой взламывать есть смысл, потому что... А, слушай, я туда не зайду, взламывай, взламывай, да, я туда не да? зайду. Да, и там да. две их. Стоит. Давай, быстренькому. Я туда От... тоже тогда зайду. Печатки, это есть. Это нету, это есть. Да. Держу это в курсе, нету чуть есть. меньше двух минут. Угу. Вроде четыре. Пробуем. Давай. Так, ошибка вот и факт Какого нету? Вопрос. Полторы минуты. Угу. Пробую. Давай. Есть. Скрыл. Отлично. З Давай забирай, что можешь. Да. Только единственный, <свеч> потом тяжко отсюда бежать придется. Это Ну, значит, забирай одну. Да. Попробуем, может быть, и две смогу. Так, я ломать даже не буду. Я буду сверлить. Попробую, по крайней мере. при Прибеги сюда, успеешь забрать одну телегу. Спел бы, наверное. Хотя уже, уже все, уже поздняк. Эх. Ладно, забираю я все отсюда и, возможно, чуть-чуть попробую, стой. А там больше нигде ничего не осталось, да? Не, нигде. Ну там еще одна есть. 40 секунд. Окей, все, можно. Так, я У, парочку убегу. возьму и... Так, беги, братан. Давай, давай, я давай, я. давай. Я уже тебя жду на выходе. Ее, как я долго бегу. Ох, ох, ох, ох. Все, давай. нормально, я успеваю. Конечно успеваешь. Отлично так. ну что, нажимаем ешечку и... Да, нажимаем ешечку Команды Три, два, один Проводим угу. О, идеально Шикарно Ну что, мульон четыреста мы взяли mm. И, возможно, сейчас еще чуть-чуть возьмем так, Если нам повезет Пистолет Угу. А ты думаешь, ты сейчас прям давала. будут нас убивать? Я думаю, что нам придется охранников снимать, каких бы то ни было. Really there, you know? Так, да. Нифига yeah. oh, себе. Well, uh -huh. Видал? Well, mm -hmm. Выйдете через служебный выход. Так, давай пока не будем подходить, я хочу глянуть. Так, значит у нас... Ага, они уже в панике, смотри, двое бегают. Камеры. Камеры Сесурити не видят, так что мы можем спокойно пройти. Те двое бегают по всему коридору. Один около лифта. Так, второй бегает по коридору. Один около лифта нас ждет. Прям ждет а лет. камера, мне кажется, одного видит, нет? которого здесь вот по центру камеры крутятся не не не не не, -не. они не? его вообще не увидят да ну, окей и прям нам нужно будет возле него пробегать там вблизи угу. только нам а. нужно будет чтобы чел который вот сейчас бежит ага ой, нам как-то нужно сделать так чтобы он куда он побежит мне интересно сейчас давай посмотрим Угу. так бежит прямо потому что он как раз может под камеру попасть скотина Угу. Так, там камер нету, и мы можем, в принципе, его убить э, где-то в коридоре. А можем Пош... вот здесь убить, вот здесь вот, возле лестницы. Ну да, да, типа того. Бежи... Нет, не бежим. Осторожненько проходим. Сюда. Так. Давай сначала посмотрим, как он бежит. Я хочу посмотреть, как он бежит. Так, только я ни хрена не вижу из-за этого. Я так. надеюсь, он меня здесь не увидит. Ну, по идее, не должен. Ты посмотри, как я стою вообще. Хотя, не, блин, ты лучше подальше отойти на всякий случай. А, да. ну может, туда теперь. Через дверку буду смотреть так. аккуратно. Может быть, нам отсюда выходить, с этих дверек? Ктора вот здесь вот. Нет, нам нужно обязательно через тот же выход выйти. Подожди, а что он вообще не бежит? Он устал бегать? Или он за пивком погнал? А, он только... Хрена, он долго бежит! Да, он, видишь, где ходит? Хм. Это он только сейчас будет бежать к нам. А То может быть, его стоит вон там, за столом вообще его... Я думаю, что его стоит, знаешь, где убить. А мы пройдем в междверное пространство и оттуда в спину его догнать и убить. Но, блин, это будет сложно. Ну что пойдем? Он пошел. М -м -м, да, давай пойдем. Он пошел. Я же тобой? Так, погодь, погодь, погодь, погодь. Ты подожди, пока. Потому что тут камеры. Ну да. Камеры тоже долго очень палят. Паразитки они, а? Угу. Здрасте. Так, я иду. Зря, да? Пока что зря. Блин, как этого чела-то завалить-то так? А, Погоди, где он там бегает сейчас? Я просто думаю, что он сейчас сюда придет не увидит своего друга и может тревогу поднять хм. бежит так нет слушай нет нормально, мы все. по барабану да <связь> странный он перец так пошли здрасте камера пошли быстро сюда, короче, знаешь, где мы его убьем? Mm -hmm. а, камеры палят, там камера палит. Может быть, когда он здесь забежит тут вот сюда а, вот... когда он обратно пойдет, пошли, пошли, пошли, пошли. Так сюда. Блин, я не могу, камера. Стой, стой, стой. ай яй яй яй. Он же ко О -о -о -о -о! мне сейчас идет. Отсюда пойдет. Беги ко мне. Подожди, камера, камера. камера. Я его здесь щелкну. Попробуй. Минус. Ладно, фиг с ним. Тихо. Так, стой, камера. Сейчас я ее нейтрализую. Да нет, я пошел, я пошел, она нормальная все. Потому Пойдем, у нас там трогал. один челик. Один так. не ходи туда, а вот с этого края нужно пройти. Угу. Нужно... Слушай, как там... как там не поднялась тревога? Ну, вот так вот. Он даже на меня взял пистолет, но я его прищёлкнул. Так. Я его прищёлкнул. Отлично. Фух, а то я уже совсем было напугался, потому что я его два долбанул. Так. Проводим картой. Полезь? Может да, полету. Ну, нафиг этот лифт. Слушай, если мы сейчас выйдем на лифту... И если там кто-то в комнате охраны еще будет, это а будет. У нас песня. здесь камера. Аккуратно. Уже нет, убил. Так, отлично. Да. Так. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Так. Все, так. аккуратненькая. Шш, я топу это так. Угу. Камер нету, да? Слушай, не, не прикрутили. Ух ты. Смотри их там. Mm. Так, тихо, не паникуй, нас не обнаружили. Я понимаю, нас до сих пор не обнаружили. Так, так ну давай, надо так, карту посмотреть. Видим, смотрим, да. Значит, смотри, один стоит, пялит мониторы, втор... второй стоит, пялит те же самые мониторы, третий пялит на коридор, который нам нахрен будет не нужен. Mm -hmm. Но куда он идет? Потому Давай что если он, если он будет пялить тот коридор, то в самое будет легкое. К Это... смотри, к нашему он тепает. Его нет, можно нет, вот нет. здесь и щелкнуть, кстати, смотри. Подожди, подожди. Да, можно, в принципе, можно, но там две камеры. И камера поворачивается как раз к нему. Нет, можно будет в коридоре его щелкнуть. Ага, я понял, куда он идет, все. И он обратно пощелкал. А да, и он обратно пощелкал. Слушай, есть одна небольшая проблема. Смотри, куда он щелкает. Он щелкает прямиком по коридору. Mm -hmm. и естественно, к коридору он проходит мимо двери с окном, где мы будем сейчас убивать этих дебилов. Mm. Ты понимаешь? Его да? нужно, смотри, вот здесь его в первую очередь, возможно, нужно щелкнуть, либо устранить сначала которого ближе к нам, а потом его забрать. Нам в любом случае нужно устранить вот этих двух, которые внутри стоят. Он может их и не запалит, а нас-то запалит как раз. Можно это сделать очень-очень-очень осторожно и желательно вдвоем. Ну давай, окей, пойдем тихонько. Окей, давай пойдем потихонечку. Стой, тут камера какая-то. Я знаю, моя камера. Ну давай сначала всех устраним, и потом попробуем зайти еще раз. Слушай, есть идея. За деньгами. Есть идея, можно как раз-таки, да. Подожди же тут есть двери. Угу. мы так ты можешь здесь остаться смотри можешь здесь остаться а я попробую ой блин а я попробую короче сделать что не давай туда пойдем уши я я могу сделать еще круче я могу к этому чуваку в коридор зайти уничтожить его после mm -hmm. этого зайти в другую сторону, пока ты чек, чокнешь того, который смотрит мониторы, mm -hmm. я быстро захожу и чокаю того, который смотрит другие мониторы, которые ближе ко мне. Ну, как в первый раз, помнишь? И все. Mm -hmm. а закончено. Давай, и как, давай. Раз, и, и как раз потихонечку ты заберешь уже наличку. Посмотрим, может, ти, может тебе насыпят побольше. Хотя, блин, вот знаешь, чем я смущает? А, он спиной стоит. Я думал, он рожей ко мне стоит. Так, тихо. Камера, стой. Да, знаю. Подожди, пускай она лучше отвернется потом. Да, да, да, да. да. Так, ну что, сюда зайдем, сейчас двоих щелкнем сразу тогда. Или так, ты надеюсь... хочешь все-таки к тому? Нет, ты стой здесь, ты стой здесь. Я к тому иду. Ага, пройду я, конечно. Закрыто, да? Да, там все закрыто. Там, короче, проход намечен, он есть, вот он. Угу по идее, я его могу отсюда завалить. Шум. М -м не так страшен, слишком далеко от всех. Ну, окей. Камера врубилась, да, по понимаю. Да-да-да. да. -да, -да, -да, -да, -да. Нет, все равно другого нету, кроме как... кроме как так. Ну, я сейчас посмотрю, как он будет идти. Если он будет идти четко, то я его, конечно, завалю. Если будет идти как-то по-другому... О, идет четко. Угу. Так, прошло Иди одни ко... дверки, я смотрю Иди ко мне Все? Отлично Нету больше челика Так, а тут я могу больше не заходить А пройти вот здесь Отлично, угу. и камера больше не надо А нахрена я тогда... Ладно, Ах... хрен с ним Я рисковал, чтобы камеру взял Да, ладно Камера заработала или нет? Заработала. Да, да, работает она. Так, ну давай, нам а все тут равно... А как нужно... мы будем заходить? Может быть, есть смысл круг обойти? Я тебе еще... Давай. Или все-таки мы будем эту камеру давай, сначала еще... Давай. давай, давай, давай, давай, давай, давай, круг потихонечку обойдем. Просто вдруг ее второй раз... Почему а можем, можем? Не, почему можем? Нельзя одновременно много камер выходить, а мы пока пройдем, мы две или три камеры снесем. Угу. Mm -hmm. Так, только Окей, тихо. Окей, давай. давай щелкай Давай, я буду щелкать, да, тогда. На отворачивается. Опа, Она стоит. вертится на 45 градусов всего лишь. И очень стой. быстро. Так что по-любому пройти не успеем все. Отлично. Е. Так, ну что, я тогда правого буду брать, а ты тогда давай. того, который дальше. Давай. Три, два, один. один. Убиваем. Давай. Отлично. Е. Фух, вот это было классно. Ну и пошли потихонечку. Так, mm -hmm. нам нужно через этот выход пройти, да? Ага. Так, будь осторожен, нам нужно вырубить металлодетектор, иначе иначе коту mm -hmm. подход все пойдет. Yeah. Ага, же, да. Даже камера далеко вертится. Ага, камера также вертится, отлично. Так же. Так, как, как их? А, вот оно как, да. Вот все, ну, давай да. я за тобой тогда там же пройду. Оп. Да. Жду команду. -ху -ху -ху! Слушай. Так, это было интересно. Красиво. Так. А теперь... будет ли нас тут встречать? Здесь нет? Интересно. Встречать будут, но они, не... они должны, по идее, нас сейчас не спалить. И mm -hmm. нужно двоих будет ушатать. Где наши тачки будут стоять? Вопрос еще. Так, пошли сразу на ипподром. Да, видишь, мы не пройдем толком никак. Угу. Что придется шатать их? Нет, этих мы можем пройти спокойно. Пушки в руках или убираем? В руках, руках, руках. Так, там двое, один в мою сторону идет по одной стороне, другой по другой стороне. Надо их убивать. Чтобы не терять наличку Так, он сейчас повернется сюда Отлично Так, я обоих забрал, но кто-то вроде живой еще, нет? Да, они тут стоят, палят все внизу Пошли Окей Тихо Как? Валим отсюда, погнали Быстрей Бегу, бегу, бегу а, быстрее не получится. Денежки. Угу. Так. Они пока не поняли, где мы находимся. Отлично, отлично. Бежим. бежим. Они поняли, что мы тут... Короче, нас спалили, но но они... не спалили? А, мы уходим. Мы вообще уходим. Подожди, нас не спалили. Мы уходим. Ты прикинь? Mm -hmm. так, давай сюда. Иду. Опять нам припарковали тачки в жопе мира. но ну, представляешь? Да как пойдем. обычная, блин. Фига, я думал, нас уже спалили, они так орать начали. В самом дурацком месте. А, а тут не так высоковато ли как бы? Ну, давай чуть-чуть в сторону. Чуть -чуть в сторону пройдем, да. Где-нибудь вот тут. Вот а. ну, здесь точно можно. Оп, отлично. Так. Ой, даже Ой, ничего не потеряли. Шикарно. Вообще. Так, Я безоружные. В мы тут как бы местные жители. Так, пошли тачки искать. Ага, Просто... все, мы вышли и вертолеты пошли за нами. Нифига себе. Угу. И чем мы на тачку бежим, которые вон там вот припаркованы. Давай попробуем добежать. У нас еще верты. О, все обнаружили. Все. Давай подпрыгивать и быстрее бежать будем. Так. Главное, Есть. мы немного потеряем. От копов все равно не скроешься толком. Угу. Mm -hmm. Ну че, да. вот это? Вроде вот как это она. Давай. давай вот это. Ха-ха. Полетели. Давай, давай, давай, зажигание. Зажигание. Идреть. Уезжаем, все, до свидания, копы. Давай скроемся вниз. Да, да, да. Я как раз туда и планирую. Хоп. О! О! Здрасте! Нифига себе! Парились! О, кто они... Такие? О. Я не знаю, кто, похрен на них. Да. Нам пробили колесо. Потому что сейчас на этом мы проедем чуди техники, и надо будет выехать какую-нибудь другую тачку найти. Ну да. Фу. О! Ля! М -м. Видал? Сзади. Ну да. Это, это не та хрен, где мы проходили? Первый раз. раз. Походу-то и действительно хрень. О, все. все я минусую. О, на. Главное, отсюда выехать и не спалиться копом, а остальное все по барабану. А интересно вообще возможно без копов пройти или это да, нереально? Я, я спалился на вертолете. Mm. А так мы могли бы потихонечку пройти, но там вертики они все равно палят. Так что все равно mm -hmm. от копов уходить Ну слушай, в нас выстрелили Только копы, которые были уже на улице Да иди ты нахрен, господи Лестер, мы знаем Мы по проверенному Пути едем По проторенной дорожке Сто раз так делали Так, главное, чтобы здесь наверху Здесь где-то есть открытое пространство В котором нас могут спалить так, сорянчик, Оп, о, и ха. все, <свот> Не надо уже ничего. <свот> так, так вниз. <свот> так и поехали. <свот> <свот> <свот> вот ведь разорался чувак, а? Боже <свот> как! <свот> У него, по-моему, больше радости, чем у нас. <с2> Ты заметил это? Вообще капец. Человечек такой. Да. Штеблет ну, вообще. Нам надо сейчас пересесть на другую машинку и... Да, Ну, мы сейчас найдем что-нибудь, не переживай. Главное, что мы отсюда выехали вообще. Да. Читай неспаленными. Сколько там? Четыре пульки на мне было. Сколько мы там? Тысяч пять mm -hmm. потеряли за все это время. Нехило тогда. Так, mm -hmm. так, ну чё, давай искать тачку какую нибудь О, -о, -о вот она. Не-не-не, да ну нахрен. На трассе Хай... лучше не останавливать. Давай посмотрим, что у нас есть в городе. Ну давай. Так, ага, вот так даже, да? Ну ладно. Я надеюсь, да, нормально колесо нормальный... у нас. Все. Ну да, да-да-да, колесо трамдополное. Так, слишком сильно-то на встречке, наверное, не надо гонять. <связь> на парковочках. Да-да-да, да, ты тоже об этом подумал? Упустил, Давай. упустил. Ничего-ничего, пока она выехает, мы ее пять раз уже успеем перемыкнуть. Так, вон я ее вижу. Дратути, и. Так, я пошел за руль быстро. Да, слушай, будет уже проще мне за руль сесть. Валим отсюда, короче, до свиду, Мне интересно, мы сейчас также две сумочки с собой заберем или все-таки отдадим? Ты чё? Скупы, дарова. Оля. Нигеры, нигеры, нигеры, ха-ха-ха. Все, да, наши сумочки при нас.